Здравствуйте! Давайте рассмотрим тему, как правильно сформировать виноградные рукава на виноградных кустах. Кусту этому второй год. Я так взял перешпилил, чтобы почки равномерно развивались. В прошлом году я здесь оставил вот сколько много почек. Для чего сейчас мы рассмотрим эту тему? Сейчас я это отстегиваю. Почки нормально развиваются. Вот это между узли. Сейчас я попробую вот так отрезать и посадить его. Почки развивается, это дубовский розовый, ценный сорт винограда. И здесь увлажненное уже место. И я сделаю сейчас там луночку небольшую такую вот. Взял такой штырь. Раз. И сюда ставлю. Прижимаю. И все. И еще здесь есть лишняя развивающаяся почки. Вот на этом разветвлении оставлю одну почку. Вот верхнюю. Нижнюю я выламываю нужно здесь оставляю самую нижнюю одну эту вторую тоже выламываю эту я нижнюю тоже выламываю а эту оставлю вот эту нижнюю я выламываю вот, вот эту оставлю вот эту оставлю тут получится у меня три почки можно и это оставить но большая нагрузка будет на корни И пойдет ли он хорошо развиваться или нет Лучше не будем рисковать На следующий год еще дополнительно Сделаю один рукав Сейчас будет у меня в этом году формироваться Три рукава Вот один, два и вот третий рукав Все, основное я удаляю Ну вот это, так вот тут рядом возле почки Я ее не вырезаю Срезаю, делаю срез непосредственно вот здесь Здесь сделал срез вот этот еще разок посажу, вот эту выламываю, потому что на будет, земле будет почка развиваться. Делаю так вот углубление и ставлю вот этот черенок срезанный. Почка сверху остается. Все, теперь пересыпаем дальше рассматривать. Я пока это тоже не выламываю. Если эти побеги будут хорошо развиваться, то за второй год развития виноградного куста сформирую сразу 4 полноценных рукава. Но это покажет, какое будет развитие этих побегов на молодом виноградном кусте. Если будет идти развитие этих зеленых побегов хорошо, то так и оставлю. А если нет, то этот верхний побег выломаю. И оставлю столько зеленых побегов, сколько сможет вытянуть данный виноградный куст. Перегрузка побегами на молодом виноградном кусте, как и на взрослом, недопустима. Ну вот и все, что необходимо знать для начинающих виноградарей. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.